Я люблю тебя, моя Украина, как я люблю тебя. Надіємо так. любовь так, так, так Украина, кохана, тоби я обожаю Своей любовью, вой свет, Новым год, Новогодняя ночь, чудный свет восхищения, он сверкает в глазах благодарных людей. Тихо падают звезды холодных снежинок, кружат небе ночно, словно пух голубей. Белый снег засыпает следы на тропинках, отражается у душах красоты Христа, и так хочется.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 Усталый старый год Я В пороге вода во ты камни имел но счастлив тот кто в вечном боге В безопасном тому не страшен ураган. С ним пребывает ежечасно Неутомимый капитан. С Новым Годом поздравляю! Я вас, милые друзья, Здесь бытия, в Новом годе вашей жизни, да прольется Новый свет, да, осветит дома. Жизненных невзгод, среди жизненных невзгод. Ведь все мирно беспечно, Ночь распростерлась вокруг бесконечно, Звезды горят золотыми огнями, темень пронзают своими лучами. Не шелохнет, не промовит ничто Тихо кругом, но не знает никто Что о Вифлееме в пещере простой Младенец родился у темы святой Пополняла сердца, была без предела, Была без конца, кругом и тишина. В бескрайних просторах пылают лучи, И вдруг, что за пенье в глубокой ночи, То ангельский хор величает в хвале Слава Вышне Богу и мир на земле! На землю Ныне Христос наш родился святой, с радостью глазу Я. Го... Танама она наполняет Свет Васия, песни, славы громко пойте, Бог нам сына даровал. взгляни на нее. И тебе он даст покой Ярче солнца, ярче звезд всех, Бифлиемская звезда Мне и всем земным творением мира радость принесла Родился, и тебе он даст покой Ярче солнца и ярче звезд всех, Бифлиенская звезда, Мне и всем земным творением мире рад. Душа моя, хвали! Душа моя, хвали! Господа, душа моя, хвали! О Иисус, сокровище святое! Может ли, душа моя,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 от восторга замирая Хвали любви твоей всегда живет Хвали душа моя, Господа Хвали душа моя, хвали Господа душа моя В душе светильник зажигаешь Тот светильник, вечная любовь Через него ты сердце согреваешь Чтобы, чтобы, оно, чтобы оно горело вновь Любовь истина святая Ты покров, защита, в час тревог И лишь, лишь того тобой. тобой душа моя согрета Ты отец, ты отец и мать. Мне ты вечный Бог Мой вечный Бог Аллилуйя, душа моя, хвалу тебе поет Поет хвалу тебе И сердце от восторга замирая В хвале любви твоей всегда живет, хвали душа моя Хвалу по тебе поет, по тебе и сердце от Ту восторга твень. замирая Хвале любви твоей всегда живет, хвали душа моя. Вас мои друзья, новый год я вам желаю, любить любить любить всегда. С новым годом поздравляю, счастья радости желаю. Пусть любой во чтом придет и подарки принесет, пусть любой во чтом приходит и подарки всем приносит, чтобы к нам любовь пришла, позовем ее, друзья.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 Бог тебя коснулся, спеши, как он любить И научи всех живущих в мире Любовь на земле дарить Конь, Бог тебя коснулся, спеши, как он любить И научи всех живущих в мире Любовь на земле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 что в этом мире есть любовь, это мы И нам с тобою жизни путь не пройти Без любви любви Любимые друзья, я люблю вас, и пусть в Новый год счастье к вам идет. С Новым годом я поздравляю вас, мои любимые друзья, я люблю вас с Новым. Боже Твои справы, святые все Твои дела, створы святые ты державы, то вся слава и хвала и хвала. С Тобою хочем мы жить и у всем Слухатись тебе, святым життям цим дорожити, Злетіти потім до небес. Злетіти потім до небес. Господи, благослови всі. Засияют сердца. Тут ты в к родину И квитнуть квітнуть всі країни, Бо святі все твої дела Для тебе хотя песня лине, Тобі вся слава і хвала. Благослови всі країни, хай любовью засяють серця. Дух святий прийди в кожну родину, благослови меня. Скрідна земля, Аллилуйя